Ох, хо хо всем танкистам, да? Всех с наступающим Новым Годом и тому подобное. И если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь, ребятки. А сегодня мы с вами будем болтать о неком таком о немецком старце, да? Который уже давным-давно существует и воюет на просторах нашей игры. Это Лева, Немецкий премиум танк. Тяжелый, да, и, конечно же, восьмого уровня. И, знаете, он сыскал славу такого... Вроде бы и многим он нравится, и в то же время а, все его ненавидят. А, и давайте сегодня разберемся, почему так происходит. Итак, чем же царь зверей не угодил рандомным игрокам? Ведь а, если посмотреть под какими-нибудь видосами комменты, большинство из них будет такого плана, что лев говно и тому подобное, и каждый приносит кучу своих аргументов. А, конечно же, первый, так скажем, первый аргумент а, не в пользу льва, это его медлительность. 35 километров максимальная скорость просто, ну, убийственная, так скажем, да, это танк одного направления, и самое главное, что эту максималку он не набирает, он ездит где-то в среднем 26-28, ну, может быть, где-то так, и это весьма печально. Так, по притуимости модулей у нас дела обстоят еще так скажем, куда ни шло. Единственное, часто очень критуется двигатель, потому что, ну, легче всего туда попасть, нижний бронелист, да, и вам обязательно его выведут либо до 50, либо полностью до красного состояния. И, так скажем, дальше у вас идет такой геймплей а-ля Т-95. А, пару слов о бронировании, буквально, да, то есть его у нас вообще практически нет, откромясь, только разве что чуть-чуть, там, немножко в верхнем бронелисте, по чуть-чуть в бортах и конечно же хоть что-то у нас есть башня которая все равно умудряется пробиваться там не знаю танками седьмого уровня например это очень печально на самом деле поэтому э, в лобовых перестрелках а именно если вы попали куда-то не в топ вам вообще делать нечего. Чаще всего стараться нужно там, работать с расстояния, потому что хотя бы с расстояния а, шанс пробития там, в ту же маску да, а, заметно снижается. Единственное, заметил такой брюшок за львом, да, то есть он очень часто пробивается в орудие, и это очень сильно раздражает, есть, а, проходит урон через орудие и, конечно же, с критом. И вообще очень это печально, и это связано с тем, что Снаряд в игре реализован по-тупому, то есть он очень маленький. То есть какая, какое бы это отверстие ни, ни было, снаряд будет по-любой меньше этого, и поэтому вас иногда могут, там, не знаю, пробивать, простреливать, имеется в виду, в тех местах, да, казалось бы, где вообще негде выцелить. А, ну, в общем, про танкование корпуса можете забыть абсолютно, но, в принципе, башни можете поторговать. И, то есть там сейчас бронирование более-менее, конечно, там есть слабые места, но, в принципе... А, такие косые танки на дальней дистанции вряд ли смогут вот, что-то сделать. Ну, например, тот же КВ-5Т34, любая восьмерка, там, даже 9. А, тем более, у нас есть какие-никакие углы наклонов, целых 8 градусов, да, и это будет нам очень часто помогать из-за всяких там, не знаю, барханчиков, горок и тому подобное, как вот сейчас в этом бою. То есть э, активно старайтесь этим пользоваться. Так, ну что ж, в принципе, недостатки закончились у нашего, да, э, льва. Ну, такие самые, так скажем, э, видные, которые бросаются в глаза. А дальше поговорим об орудии, которое имеет 234 пробоя Это очень весомый результат на восьмом уровне То есть мы даже можем без проблем пробивать есток в нижнем брони. Если тот, конечно, сильно не будет доворачивать Или там есть 75 В общем, танк может не использовать голду абсолютно Тем более снарядов у нас куча Мы можем зарядить совсем чуть-чуть голды, да, чуть-чуть фугасов На сбитие захвата, там, чтобы добить там, арту или еще что-нибудь и все остальное можно зарядить чисто ББшками, чтобы фармить, фармить, фармить. А этот танк очень-таки неплохо фармит, опять-таки же, благодаря своему орудию. Во-первых, оно пробивает и оно попадает. Про точность могу вообще сказать, что она просто здесь, ну, не знаю, фееричная, что ли, так скажем. Мы имеем 0.33 разброса на 100 метров, и это отличный результат на самом деле. То есть снаряд летит практически всегда в цель, в перекрестие прицела. И от этого также зависит, так скажем, ну не то чтобы коэффициент, но степень фарма. Потому что снаряды довольно-таки дорогие, а поэтому нам нужно, нам не нужно, нам очень важно реализовывать, так скажем, 100% КПД, чтобы каждый снаряд попадал и пробивал, так скажем, свою цель. Ну а сведения мы имеем в 2,9 секунды, что в принципе не самый хороший результат, но на самом деле из-за того, что машина довольно-таки неплохо стабилизирована, этот недостаток мы практически не ощущаем. Ну а если у нас... А, там, не знаю, есть 5-6 перковый экипаж, то вообще дела становятся куда круче. Так, ну если бы ДБМ не подкачал, то Льва можно было бы называть иногда даже имбовым танком поддержки, который бы хорошо там стрелял, пробивал, да еще и быстро наносил бы урон. Но это не так. Мы имеем всего лишь 5 выстрелов в минуту, и вот видите, совсем всем фаршем у меня 9,9 а, перезарядка. Ну, это связано с тем, что все-таки... Альфа-страйк небольшой, это не 390 и не 400, это всего лишь 320, как какой-нибудь э, СТ-шки, не знаю, к примеру, 9 уровня. Так, ну, подводя итог, можно сказать, что Лев э, все таки является премом э, на любителя, да. Конечно, он фармит, он фармит он отлично, благодаря своей пушке, но э, чаще всего ее не получается реализовать. Э, если мы все таки успели куда-то доехать, то... В лобовых столкновениях мы чаще всего ничего не можем, и что нам остается делать, это стараться играть от второй линии, что очень тяжело из-за того, что карты у нас практически всегда вот такие вот коридорные, где мы сталкиваемся лоб в лоб, и именно в этой ситуации мы практически ничего не можем сделать. ДПМ никакущий, а, то есть реализовать чего-то там, не знаю, разменяться у нас не получается. Танковать тоже не особо получается, хотя вот этот КВ-4 мне постоянно здесь стрелял то ли в башню или в верхний бронелист и очень часто не пробивал, но это скорее всего из-за его неопытности. Но если там будет нормальный игрок, он вас будет пробивать вот в эти щеки, особенно всякие десятки, девятки, которые имеют точные пушки и они без проблем вас будут туда пробивать. И это очень печально на самом деле. Ну, по крайней мере, э, Лев мне нравится больше, чем тот же Т-34, который, ну, просто убивает своей точностью. Вроде бы там по цифрам 0.35, да, на 100 метров разброс. И тоже очень неплохо для тяжелого танка, но из-за того, что там огромные э, цифры по разбросу именно после движения корпусом и башней, бывает такое, что ты там на припольном сведении или там чуть-чуть там дернешься, да, то снаряд улетает вообще куда-то со звезди Альфа Центавра. В общем, Лев получается, так скажем, специфичной машиной, которая не может себя реализовать так, как она задумывалась, то есть быть снайпером, да, и в то же время она не может быть, не знаю, тем же танком прорыва, что-то там танковать и тому подобное. Не смотрите на этот бой. Тут, я не знаю, фееричные ребята, которые не могут пробить Льва в нижнем бронелисту, у которого вообще нет брони никакой абсолютно, они его умудрятся не пробивать. Но, в общем, если бы... Как бы были бы места, да, на картах забалансированные, да, для каждого класса техники, где каждый бы сам смог бы себя реализовать, как он должен себя реализовывать, да, может быть, было бы чуточку получше. И на самом деле я даже не знаю, что нужно апать его, а, чтобы он как бы заиграл по-новому, да. Либо альфу там поднять, да, либо бронирование повысить. Даже вот ума не приложу, на самом деле. Ну, в общем-то, вот итоги боя, ребята. Спасибо за просмотр, подписка, лайк, все дела и до свидания.